Здравствуйте! Сегодня речь у нас пойдет о работе Карла Маркса, написанной в 1875 году «Критика Готской программы». Дело в том, что как раз в 1875 году произошло объединение двух крупнейших левых партий Германии, так называемых эйзенахцев, которые в принципе представляли марксистскую позицию, и так называемых лассальянцев, да, последователей Фердинанда Лассаля по характеристике справедливой Маркса, мелкобуржуазного социалиста и оппортуниста. Соответственно, программа, которая была в результате объединения принята, она была неким компромиссом, причем с очень большой долей именно идей Лассаля. Марксу это категорически не понравилось, и он, собственно, написал критику, где громил буквально по попунктно эту самую программу. Собственно, практически его работа и представляет собой очень дотошный критический разбор данной программы и выдвижение неких собственно, марксистской позиции. При этом некоторые пункты, которые он разбирает, носят сугубо теоретический характер. Так, например, буквально первым пунктом этой годской программы было утверждение о том, что источником всякого богатства является труд. Маркс говорит «нет, не является». Дело в том, что богатство, то есть совокупность потребительных стоимостей, в той же мере производится не только трудом, но и природой. И в общем-то в этом отношении труд является лишь одной из сил этой самой природы. Другие пункты носят более прикладной политический характер. В частности, Маркс критикует национальную ограниченность лоссарянских идей, тезис о том, что рабочий класс должен бороться в первую очередь в рамках своего национального государства. Маркс же этому противопоставляет. Собственно, пролетарский интернационализм. С другой стороны, это те же идеи Лассаля, которые вечно вращались вокруг неких моральных, то есть идеологических понятий вроде справедливости или равенства. Маркс говорит о том, что в конечном итоге это шаг назад. Ведь в тот момент, когда коммунисты уже пришли к точке зрения научного социализма, это некий откат к старому утопическому социализму. Но самым важным пунктом, который, собственно, Маркс в этом отношении развивает, является вопрос о переходном этапе между, собственно, капитализмом и коммунизмом. Именно разбором этого пункта, на примере, собственно, критики программы лос эта работа и важна, и именно поэтому она является одной из наиболее значимых вообще работ в марксистском корпусе текстов. Маркс исходит из того, что, как диалектик, что мы не можем взять, просто, скажем, убрать капитализм и на его место поставить целенький коммунизм. Поэтому он говорит о том, что неизбежно в рамках коммунизма нужно выделять некие две стадии. Первая стадия ⁇ это коммунизм, который возникает на основе капитализма. А это значит, что он несет в себе некие родовые черты этого самого капитализма. Причем черты не только экономические, но, как говорит Маркс, интеллектуальные и моральные. Иными словами, человек-то еще остается прежний, капиталистический. И, а вторая стадия ⁇ это уже коммунизм на собственном основании. Да? Или, как выражается Маркс, полный коммунизм. Позднее в советской литературе с легкой руки Ленина это было обозначено как, собственно, социализм и коммунизм. Но у Маркса такого различия здесь еще нет. Собственно, критикуя взгляды, представленные в Годской программе, Маркс говорит о том, что ласальянцы, они подражая буржуазным экономистам, Говоря о соответствующем этапе, с точки зрения, в первую очередь, распределения продуктов потребления. Но в действительности распределение продуктов потребления есть лишь следствие распределения условий труда. Именно с них и надо начинать, что в своем анализе, собственно, Маркс и делает. При этом особое его недовольство вызывает тезис Годской программы, некий, вернее, лозунг даже годской программы о неурезанном трудовом доходе. Во-первых, конечно, Марксу не нравится само выражение «трудовой доход», так как оно отсылает к некому товарно-денежному опосредованию труда, в то время как, когда мы говорим даже о первой стадии коммунизма, мы имеем дело с такой ситуацией, когда труд некого индивида рабочего Опосре... неопосредственно, а не опосредованно, является частью совокупного общественного труда. Собственно, поэтому Маркс говорит о том, что более корректно говорить, конечно, не о каком-то там э, трудовом доходе, а именно о совокупном общественном продукте. Однако, еще большее, конечно, его недовольствие вызывает утверждение об неком неурезанном этом продукте. Говорит Маркс о том нам, что вообще-то неурезанный труд и продукты труда никогда не будут. Рабочий никогда не будет получать все, что он произвел. По сугубо экономическим причинам. Во-первых, определенная часть этого самого совокупного общественного продукта неизбежно всегда будет тратиться на восстановление э, неких средств производства. Да? То есть как минимум у нас изнашиваются станки, они морально устаревают. Их нужно обновлять. Во-вторых, и это предельно важный пункт, Маркс говорит о том, что часть совокупного общественного продукта неизбежно пойдет на расширение производства. Иными словами, он говорит о том, что коммунизм продолжает вот эту линию капитализма на развитие производительных сил и только ускоряет это развитие. Кроме всего прочего, необходим всегда некий резервный фонд, в тоже должны быть отчисления, да, потому что у нас случаются всякие непредвиденные обстоятельства, катастрофы, стихийные бедствия, которые тоже нужно восстанавливать. Кроме всего прочего, всегда неизбежно существует такая вещь, как управление. И это управление тоже потребует какой-то части совокупного общественного продукта. Правда, Маркс говорит о том, что с развитием этой первой стадии коммунизма, доля управления будет все уменьшаться и уменьшаться, потому что управление перестанет быть чем-то, находящимся как бы над процессом производства. С другой стороны, есть, например, коллективное потребление в таких его типичных формах, как, скажем, образование или, или медицина, на которую тоже необходимо будет выделять какое-то количество этого самого совокупного общественного продукта. Ну и в конце концов у нас есть э, просто-напросто люди, которые не могут уже работать, естественно, там, там, да, старики какие-то, инвалиды, которых тоже придется как-то поддерживать. Но если мы возьмем то, что останется вот после всего этого урезанного как раз совокупного общественного продукта, то надо тут понимать, что мы имеем дело еще с людьми, которые во многом еще являются средниками капиталистического производства, имеют соответствующую ментальность, им хочется побольше себе урвать. Ну а столько, сколько они хотят, им в общество дать не может. Поэтому необходима некая система распределения. И эта система распределения, собственно, ее принципом является распределение по труду. Работает это так. То есть вы вносите какое-то количество вкладов в совокупный общественный труд, вам выдается некая квитанция, которая говорит, что вот вы натрудились настолько-то и настолько-то. И вы можете с каких-то общественных складов ну, забрать ту, ту долю, которая вам причитается ну, по вашему труд, вы, собственно, в это дело внесли. И в этом смысле по сути, работает все тот же принцип, как и при капитализме, обмена эквивалентов, А значит, работает основанный на этом принципе, по сути, буржуазное право. При этом лозунги полного равенства работать здесь в принципе не могут. Дело в том, что, как утверждает Маркс, вообще-то люди и умственно, и физически не равны. Кто-то способен больше труд внести в эту вот совокупную общественную копилку, кто-то меньше. И, соответственно, одному будет полагаться больше продуктов, другому меньше. Но даже в такой ситуации, если у нас два человека абсолютно одинаковые трудовые затраты внесли, да, в наш вот совокупный общественный труд, совокупный общественный продукт, то у них тоже будут разные обстоятельства. У кого-то, например, будет семья, дети, у кого-то их не будет. Соответственно, их материальное благополучие, благосостояние, оно тоже будет не равно. Таким образом, о полном равенстве говорить здесь не придется. В то же время, здесь, конечно же, вот это вот... Стадия, да, первая стадия коммунизма, она сопровождается огромной ролью государства, революционного государства, которое проявляет эти преобразования. При этом это государство, хотя и называется Марксом прежним словом, качественно отлично от предыдущих форм государства. То есть это оно представляет собой диктатуру пролетариата. В конечном итоге это означает, что теперь государство не является чем-то, что стоит над обществом. Она является тем, что все более и более подчиняется обществу в целом. В чем, собственно, и состоит известный тезис об отмирании государства. Однако, все это касается лишь первой стадии. Вторая стадия, собственно, полный коммунизм. Его суть заключается в том, что в этот момент от мира исчезает разделение труда. Человек уже не становится заточен на какую-то одну функцию, да, он не становится одномерным человеком. Человек становится полноценной личностью, в стороне развитой личностью. С другой стороны, исчезает различие между интеллектуальным и физическим трудом. И очень важно, здесь повторяется тезис, который звучит уже со времен рукописи 44 года, о том, что труд становится не некой тягостной необходимостью, он не является средством для жизни. В этот момент этот новый человек, для него труд является его, в общем-то, человеческой потребностью. И вот эти вот новые люди, цельные люди, всестороне развитые люди, развивающие производительные силы, обеспечивают небывалый рост производства, что, разумеется, ведет к некому просто потоку материальных благ, да, к некому изобилию. И вот на основе этого изобилия получается сменить старый принцип, принцип распределения по труду, принципом распределения по потребности. И с этого момента, собственно, начинается... Полный коммунизм. Чего вас всех и желаю до новых встреч!